Привет! Мы начинаем новую неделю курса «Сумма маркетинга» и мы будем продолжать говорить о поведении потребителей. И, наконец, как я обещал, нам нужно понять, как малому, микро или среднему бизнесу, собственно, исследовать своих покупателей. О том, как это будет использовано в процессе построения маркетинговой системы, мы будем говорить в отдельном модуле. А сегодня мы обсудим такую достаточно многозначную, но при этом популярную тему, как маркетинговые исследования, наблюдение за потребителем и, интервью, и интервьюирование потребителей. И в первую очередь задача моей сегодняшней лекции, этого урока не в том, чтобы выдать какие-то конкретные чек-листы или какие-то конкретные списки вопросов или какие-то конкретные способы проведения исследований. Сколько убрать из твоей головы те концепции, которые гарантированно будут тебе мешать, мы об этом поговорим. Дело в том, что почти всегда, когда говорят о маркетинговых исследованиях, люди представляют в голове какие-то такие толстенные талмуды, в которых какие-то специальные очень умные люди прорабатывали долго какие-то планы исследований, прописывали какие-то... Перечни вопросов, анкеты и формы. Все это распространялось посредством телефонных звонков или анкетирования, или онлайн-анкетирования. Из этого потом с помощью сложных математических моделей собирались какие-то итоговые результаты и так, далее, и так далее. Вот Мы себе это представляем так, что это, во-первых, очень много каких-то чисел и графиков, причем очень часто непонятных, сложных для... Обычного человека, который в том числе и для предпринимателей или руководителя компании, который, в общем, не маркетолог это не его зона ответственности. Во-вторых, там есть обычно почти все маркетинговые исследования, как мы их представляем, вот в такой в повседневной культуре, что они содержат в самом начале кучу абсолютно бесполезных данных об объемах рынка. Если вы когда-нибудь заказывали маркетинговые исследования или видели, как выступают стартапы, на стартап-питчах там очень часто есть отдельный слайд, который говорит о том, что рынок этого стартапа это потенциальные 25 миллиардов долларов к 2020 году. И обычно эти данные не говорят вообще ни о чем, они совершенно бесполезны, потому что микро и малый бизнес не может рассчитывать ни на какую долю никакого рынка. Мы об этом еще будем говорить отдельно. И, в общем, эти данные довольно-таки бесполезны. И, наконец, там сотни страниц какой-то воды. Очень часто, опять же, если это заказное исследование, то это какой-то копипаст из каких-то других либо исследований, либо каких-то диссертаций. Ну, в общем, какая-то очень странная штука. Из-за того, что маркетинговые исследования представляют себе именно таким образом, очень часто у владельцев бизнеса или у маркетологов действующих, которые уже какое-то время поработали руками с какими-то отдельными рекламными каналами, возникает отторжение или непонимание, зачем это вообще может быть нужно. Но вместе с этим оказывается, что маркетологи микро и малого бизнеса следуют... По стопам маркетологов крупного бизнеса и то что они делают это выстраивает вот такой забор они отгораживаются с помощью этих исследований от потребителя они ставят забор между собой и конечным клиентом. для того маркетолога который сидит в офисе и ни разу в жизни не видел потребителя живого Маркетинговые исследования становятся инструментом решения собственной внутренней проблемы страха, боязни выйти и поговорить с потребителем. Я постоянно, буквально каждый раз, когда я консультирую каждую компанию, я говорю о том, друзья, а вы выходите вообще в поля? У нас для этого есть отдел продаж. Хорошо, но ты маркетолог, ты хоть раз совершал полностью продажу клиенту. Ты смотрел ему в глаза, видел ли ты, как клиент ведет себя в торговом зале, знаешь ли ты, как этот человек находит твою строительную площадку, как он до нее добирается, из какого района, по каким тропинкам он идет и так далее. Маркетологам свойственно думать, что они как такие… Ученые, типа биологи, литологи изучают потребителя со стороны, и вот такой забор им кажется полезным. Практика огромного количества совершенных бизнесов, современных бизнесов, в том числе и очень быстрых таких как стартапы, те, кому нужно очень быстро расти и очень быстро проверять гипотезы, показывает, что вот это не работает вообще. Это означает, что нам нужны исследования. Нам нужно и жизненно важно, буквально жизненно важно находиться в тесной связи с потребителем. Но возникает вопрос, а как? В отдельных учебниках, я привожу на них ссылки, есть очень подробные там, гайды, структуры того, как проводить исследования. Но я хочу остановиться на ключевых моментах. Во-первых, очень важна постановка запроса. То есть если вы проводите... Даже не то, что исследование. Если вы начинаете искать общение с потребителем, начинаете выходить на это общение, то самое главное — это поставить запрос. Ну или вопрос основной. Что я хочу понять? И этот вопрос должен быть сформулирован заранее, и вы должны постоянно к нему обращаться, когда вы прорабатываете будущее исследование. То есть его, безусловно, все равно нужно планировать. Даже если это просто вы хотите пообщаться с тремя, пятью потенциальными потребителями или вашими покупателями. Я хочу понять, почему покупают у меня, а не у конкурентов. Я хочу, поним... Я хочу понять, почему потребитель выбирает эту товарную форму, а не другую товарную форму. Об этом мы поговорим еще в блоке о рынках. Я хочу понять, почему потребитель готов платить такую цену, а такую не готов. Или, может быть, открытый вопрос. Я хочу понять... Каковы ценности потребителей, приобретающих мой продукт или услугу? Очень важно, чтобы этот запрос был сформулирован в самом начале. Второй момент. Это то, на что я обращаю и пытаюсь фокусировать ваше внимание в контексте микро и малого бизнеса. Это ориентация на качественные исследования. Тот тип исследований, о которых мы говорили в начале, с большим количеством разных графиков, сложными анкетами, сбором тысяч этих заполненных анкет и их обработкой, это так называемое количественное исследование, которое дает нам некие количественные результаты в процентах. Что-то про объемы рынка, про долю рынка, про какие-то динамики на этом рынке, динамики спроса, предложения, динамики цены, динамики ценностных отношений потребителей и так далее. Там огромное количество, чего можно считать. Но кроме количественных исследований, существуют и очень важны качественные. Они важны и для крупного бизнеса, они его тоже проводят. Но микро и малому бизнесу важно сосредоточиться на качественных исследованиях. Качественные означают поиск инсайтов, новых идей, новых смыслов о вашем потребителе, о вашей целевой аудитории. И, наконец, важный третий момент — это выбор метода исследования, то, каким образом вы будете его проводить. Сейчас я расскажу несколько слов о том, какие методы вообще могут быть, но в целом я хочу еще подчеркнуть, что вот то, о чем я буду сейчас рассказывать, называется словом, точнее, словосочетанием «customer development». Это не переведено, к сожалению, адекватно на русский язык, перевода этого термина не существует. И везде в, русскоязычном, в русскоязычной литературе или в русскоязычных блогах используется сокращение «CastDev». То есть если вы слышите «CastDev», это означает «Customer Development», то есть развитие исследования собственных клиентов и потребителей. «CastDev» ничем не отличается от классического маркетинга и классических маркетинговых исследований. По сути дела это просто подножество. Каздев подразумевает, что мы ищем ответы на вопросы, как работает рынок в реальности, а не пытаемся засунуть а, как бы в рынок наше представление реальности. Именно поэтому мы все время стремимся в рамках Customer Development и в рамках этих качественных исследований к ошибкам. Мы очень радуемся, когда а, мы слышим плохие новости. То есть мы должны любить плохие новости. Если клиент говорит, что то, что мы пытаемся ему предоставить ему нафиг не нужно, это прекрасная новость, это экономит нам а, много лет жизни и огромные бюджеты на то, что мы будем пытаться продвигать в рынок то, что ему не нужно прямо сейчас. Каздеф подразумевает постепенное, последовательное прояснение неопределенности о состоянии рынка, непрерывное тестирование гипотез, об этом мы еще многократно будем говорить в ходе курса, и а, умение слушать, а не продавливать в вашего респондента какие-то свои идеи об этой реальности. То есть задача маркетолога, особенно в микро и малом бизнесе, уметь слышать своего потребителя. Итак, какие могут быть методы? Во-первых, это наблюдение. Наблюдение – это когда вы смотрите, например, на записи камер, которые стоят в торговом зале. То есть прямо садитесь, берете запись э, с камер, и просматривайте час за часом, там, может быть с ускорением, может быть без, в зависимости от того, что вас интересует, как люди ходят по залу, как они останавливаются или не останавливаются, куда они в первую очередь смотрят, когда они вошли, как они реагируют на торговый персонал и так далее. А в случае, если мы говорим про онлайн-ресурсы, то наблюдение — это просмотр а, всяких разных веб-визоров, а, то есть инструментов для наблюдения за тем, как человек кликал или нажимал пальцем, на вашей странице или в вашем приложении. Второй способ — это так называемое этнографическое исследование. Можете тоже изучить этнографические исследования отдельно. Это означает, что вы буквально проводите несколько часов или день с каким-то из потребителей. Естественно, об этом нужно договариваться заранее. Потребителю нужно предлагать за это какие-то бонусы, скидки или буквально просто оплачивать это время. И в ходе такого этнографического исследования, включенного, вы просто наблюдаете, как часто в течение дня у потребителя возникает определенная потребность, как он ее реализовывает, что он по этому поводу думает, э, или она, и так далее. Наконец, третий тип, один из самых часто используемых в Каздеве, и который я тоже рекомендую использовать вместе с предыдущими двумя способами, это интервью. Это... Специальным образом спланированный разговор, который занимает от 20 минут до часа. Больше часа обычно не имеет смысла тратить на одного человека, почти никогда. Такой разговор, в котором вы задаете вопросы, интересующие вас относительно поведения потребителей. В интервью очень важно, чтобы был конкретный четкий план. В плане должна быть прописана последовательность в начале того, что вы скажете потребителю, зачем этот разговор идет, как будут использованы результаты этого разговора и так далее. Все эти принципы формирования интервью тоже, в общем, существуют и описаны. Во-вторых, вы прописываете последовательность или даже, иногда это последовательность, а иногда это общий перечень вопросов, которые вы не обязательно задаете в конкретном порядке. Вы просто придерживаетесь этого плана и, в принципе, вы можете по вопросам из этого плана перемещаться, там, например, человек, отвечая на вот этот вопрос, вдруг перешел к ответу на этот вопрос, даже не к ответу, а зацепил тему оттуда, и в ходе интервью комфортно <coughs> перейти к Э, к последней части, например. Вы разговариваете в той теме и потом возвращаетесь к вопросам, которые вы не дозадали в середине. Очень важно, что вы должны задавать так называемые открытые вопросы. Открытые вопросы — это вопросы, э, которые начинаются со слов «как», «почему», «с какой целью», «когда», «зачем». Э, то есть это не те вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Если вы можете ответить «да» или «нет», то это закрытый вопрос. Или когда в, в, выбор из списка, вам больше нравится красный, зеленый или синий? Да, это закрытый вопрос. Открытый вопрос — это вот э, как часто вы пользуетесь э, таким-то мылом? Или э, приведите примеры э, не знаю, контекстов, в которых э, вам требуется помощь психолога. В каких случаях это бывает? Э, вот качественное интервью для поиска инсайтов желательно должно состоять из таких вопросов. Я рекомендую пытаться, мы много раз уже говорили о нарративе, я рекомендую пытаться один, два, там, три вопроса, которые включали бы в себя запрос нарратива. То есть просить потребителя рассказать какую-то историю о том, как он что-то делает или как он страдает от какой-то нереализованной потребности, как он реализует. Возможно, расскажите, как выглядел бы идеальный день. В будущем представьте, что все ваши потребности могут легко реализовываться. Расскажите, как это могло бы происходить? И вот этот момент запроса нарратива еще очень тесно связан с так называемыми проективными методиками. Это методики с психологии, знаменитые всякие тесты Роршиха, по-моему, тоже относятся к проективным методикам. Когда вы просите рассказать: А вот скажи, с чем у тебя ассоциируется такой-то бренд или товар? С чем у тебя ассоциируется твоя потребность? Можешь ли ты нарисовать, там, как, как она выглядит, потребность? Ну почему бы нет? И вот в этом наблюдении за тем, как человек отвечает на такие запросы, для вас могут быть новые инсайты, особенно связанные с глубинными убеждениями, базовыми ценностями и так далее. Это очень ценный, хороший инструмент КАЗДЕО соответственно, ищите вот это словосочетание, это тема из стартап-индустрии, на сегодняшний день самые ценные ресурсы по КАЗДЕО, к сожалению, существуют только на английском языке, на русский переводятся буквально единичные статьи. И вот мы это все делаем, и что мы хотим в итоге получить? В результате интервью, во-первых, мы находим какие-то инсайты, но я очень рекомендую такой метод, который называется построение персонажей на русском языке, на английском языке это personas. Или в единственном числе persona. Маркетинг, персона или веб-сайт персона, если мы разработаем персонажа для веб-сайта. Персонаж это структурированное описание выдуманного но буквально живого человека. То есть мы описываем, что вот есть такой-то человек, там, не знаю, Екатерина, которая такого-то возраста, живет в таком-то городе с таким-то достатком, у которой существует такая-то потребность, которая возникает в таких-то обстоятельствах, она ее так-то так-то реализует, у нее есть такие-то ценности и так далее. Мы получаем такую страницу э -э, с фотографией очень часто, которая описывает такого человека. Смысл в том, что мы направляем свои маркетинговые действия не на какие-то сегменты аудитории, а на вот эту персону, на этого персонажа. То есть маркетолог работает не для каких-то непонятных, непонятных сегментов. Он визуализирует в себе, что у него есть конкретные там, пять персонажей. Я не знаю, там мама с ребенком, и у которой муж постоянно работает, одинокая мама с двумя детьми и, там, не знаю, еще кто-нибудь, молодая студентка, допустим, для бренда косметики. И а, свои целевые сообщения а, маркетолог нацеливает не на сегмент, а на этого конкретного описанного человека. А, по созданию персонажей есть тоже довольно много разной литературы и ссылок, а, я приведу некоторые из них. А, важно помнить несколько ключевых вещей. Во-первых, не нужно пытаться описывать все характеристики персонажа, это не работает. Вам нужно описывать только максимально отличающиеся детали, которые ценны для вашего маркетингового поведения с этим человеком. Во-вторых, желательно, чтобы персонажи максимально отличались друг от друга и при этом вместе покрывали все сегменты аудитории, с которыми вам предстоит взаимодействовать. То есть желательно, чтобы у двух персонажей не было... В их описании не было двух одинаковых каких-то пунктов, которые дублируют друг друга. Это значит, что, скорее всего, этот пункт не нужен. И очень важно, что персонаж — это не описание какого-то демографического сегмента. То есть не нужно пытаться нацеливаться на демографию, надо нацеливаться на конкретного, практически живого человека. И еще один момент, который я хотел сказать, что в описании персонажа, очень важно, чтобы те пункты, которые вы о нем прописываете, говорили о том, почему они совершают именно такие поступки или почему они испытывают именно такую потребность. Мужчина, которому нужно купить пиджак, потому что его пригласили на свадьбу, и у него начинается период свадеб у его бывших однокурсников и однокурсниц. И при этом он понимает, что вообще ему он нужен еще и для того, чтобы ходить на собеседование. И брать в аренду, допустим, пиджак уже не имеет смысла, нужно купить какой-то качественный свой. Вот это адекватное объяснение, почему персонаж ведет себя так, как ведет. Если вы описываете этого персонажа, что это человек в возрасте 20-25, мужчина среднего достатка и так далее, то это ничего вам не говорит о том, как и почему он действует. Я думаю, что на этом мы остановимся. Резюмирую, обязательно обязательно. Занимайтесь исследованиями своих потребителей. Это, возможно, самое ценное, что вы можете делать как маркетолог. При этом занимайтесь этим лично, face-to-face, -face, лицом к лицу. Выходите к, в торговые залы, выходите в точки продаж, общайтесь с клиентами по телефону, пере, вступайте с ними в переписку. Это очень ценное качество маркетолога, не только умение работать с системой контекстной рекламы. А, в ходе взаимодействия с потребителями Проводите качественные исследования и в ходе этих качественных исследований, задавая открытые вопросы, ищите как можно больше неизвестного вам, э, ищите плохие новости, которые будут э, развенчивать ваши гипотезы и попробуйте поработать с персонажами, созданием э, маркетинговых персонажей, к которым вы будете обращаться в ходе вашей деятельности.